Добрый вечер. Многих интересует вопрос, как выглядит выстрел из пневматики в воду. Сейчас я вам покажу. Стрелять буду из винтовки Дган Мотодор калибр 5.5. Как-то вот так. Давайте еще разок. Не знаю, как в камере слышен звук, но а, бульк такой солидный получается. Если лягушки только его не перебили на закате. Всем пока!